здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана плавно мы переходим в май месяц на дворе у нас второе число и сегодня я вам покажу что мы сделали к этому времени и как мы готовимся к новому сезону ямки под новые посадки мы готовили примерно 3-4 недельки назад как только земля отмерзла как только стало возможным ее копать я вам показывала этот момент. Все ямки заполнены, заправлены различными вкусняшками для винограда. Всего у нас получилось порядка 100 штучек новеньких под новые сорта. Но на этом подготовка явно не закончилась. В этом сезоне я несколько раз проговаривала, что мы те сорта, которые будем садить для себя, черенки мы проращивать в стаканчиках не будем. Мы их сразу посадим в открытый грунт. И поэтому после того, как ямки были заправлены, над ними установлены дужки и поверх дужек ямки накрыты пленкой. Даже уже видно, пошел конденсат. А до момента посадки черенков, сейчас они у нас стоят в кельчеваторе, еще недельки-две, соответственно, земелька очень хорошо прогреется и наши череночки сразу сядут в хорошее подготовленное место. Поскольку место здесь позволяет, мы также высадили небольшой садик. Грушки, яблоньки, сливки, черешенки. Запахиваем грядки под огород и школку. Школку несколько расширяем. По грядкам произошла небольшая перепланировка, поэтому приходится запахивать и дернину. Ну, теперь у нас есть. Чудный помощник с которым это делать в разы легче более подробно об этой технике я вам расскажу в отдельном видео Паханным для огородика оформляем грядки, прокладываем дорожки. После культиватора земля мягкая, пушистая. Насыпаем небольшие грядки для молодых саженцев. В этом сезоне мы немножечко решили сделать по-другому, раскладываем ленты капельного полива на грядки и накрываем пленками сверху. Под пленками земля будет хорошо прогреваться, ленты капельного полива обеспечат нужную влагу, и, конечно же, не будут расти сорняки. В огородике высаживаем лучок и прочую зеленушку, томатики, огурчики будем высаживать несколько позже. Как и говорила, с открытием не спешим открывать. Виноградник будем на 9 мая. Еще эту неделю прогнозируют ночи с заморозками. Поэтому лучше чуть-чуть подождать. Хотя, конечно, природа пробуждается прямо на глазах. Вот буквально за тут один-два тепленьких денька трава так маханула, что уже пора было бы ее косить. Но, мы, наверное, эти выходные немножко не успеем. Перед домом раскрывается красота, это я посадила еще осенью, получила луковички в подарок и вот сейчас они меня радуют своим бурным и дружным цветением. Также начинают распускаться тюльпанчики, ну вот это первые ранние и много чего еще в бутончиках. Конечно, впереди еще много работ и школку надо высадить. И грядочки пока еще не все засажены и конечно основные посадки это молодой виноградник плюс открытие прошлогодних кустов и плодоносящих на втором участке работы впереди еще много сезон только начинается но мы надеемся на то что погода будет хорошая наши растения будут хорошо расти а у нас будут силы чтобы за ними ухаживать